здравствуйте с вами l2rv.ru и сегодня мы посмотрим способы перевода игры с корейского на знакомый нам русский язык для начала нам нужно сделать скриншот того чего мы желаем с вами перевести в данном случае я взял глада 3 скилл делаю скриншот открываю google переводчик нужно предварительно его загрузить если у вас нет также выбираю распознавание текста по фотографии с заготовленным нами скриншот. Выделяю пальцем ту область, которую желаю перевести. И с трудом после, но понимаю, что данный скилл нам позволяет контраатаковать и также повышает нашу скорость атаки. Также есть вариант, как перевести с компьютера. Рассмотрим, пожалуй. Итак, для начала нам нужна программа, через которую мы будем играть. Для этого я расскажу вам позже, что нужно сделать. Также ищу ту область, которую нужно перевести. Делаю скриншот кнопкой Print screen. Выхожу в Paint. Ищу ту область, которую мне нужно перевести. Также сохраняю эту область в отдельный скриншот. И выхожу на сайт Funreader Online для распознавания текста. Загружаю. И выбираю соответствующие пункты. Далее распознать. Программа сама анализирует и распознает нам тот часть текста, которую мы изначально заранее с вами загрузили. Как вот здесь. Итак, открываем. Видим, что нам распознал, то есть корректный текст, то, что у нас ранее было. Здесь мы также Копируем и вставляем в тот же самый Google Переводчик. И переводим наш с вами текст. Вот и все. Всего доброго. До свидания.